Когда вы кидаете мясо в кипящую воду, во-первых, пены мало, во-вторых, значит, у мяса все его полезные свойства сохраняются. Всем привет! Это Домашняя Академия леди и. Сегодня вместе со мной приготовим обед. Но ну, Я покажу, как я готовлю э, такой прозрачный, вкусный и очень красивый, Бульон. Будем готовить его из говяжьих ребрышек вот, и потом туда добавлять молодую картошку. Так вот, чтобы бульон был вкусный и красивый, мясо нужно закидывать в кипящую воду. Это первое. Итак, вот наша вода закипела. Мы открываем. И закидываем мясо. Мясо предварительно порезали. На кусочки порционные помыли. Закидываем в кипящую воду мясо. Сразу же присолим. Сразу же присолили. Можно сделать меньше огонь. Накроем крышкой. И смотрим, когда оно закипит теперь уже с мясом. Ну вот, наше мясо уже закипает. И мы начинаем убирать пену. Во-первых, видите, ее совсем немного. Вот мы сейчас ее хорошо соберем, эту пену. Ну а теперь следующий секрет. Вот когда вы сняли всю пену, у нас ее было немного, потому что мы кидали в кипящую воду мясо. Теперь мы закидываем вот такой вот запеченные овощи, значит морковку запеченную и лучок вот такой вот запеченный. Запекала я прям на плите. У меня электрическая плита, я запекала прямо на плите. Так, друзья, покажу вам, как я запекаю на бульон морковку и лук. Вот я кусочки порезала, кидаю прямо на плиту. У меня электрическая плита, я прям на плиту кидаю. Можно сделать огонь чуть поменьше, сделать его. Так, вот так. Если у вас плита не электрическая, на сухой сковороде, абсолютно сухой, раскаливаем ее и кидаем. Вот сейчас вот так они поджарятся и потом я их переверну на другую сторону. Так, ну вот лучок у нас уже поджарился. Один лучок поджарился, морковка тут что у нас? поджаривается да, поджарилась сейчас мы ее тоже перевернем вот так вот этот лучок тоже поджарился вот видите до какой степени я их поджариваю так чтобы не сгорели только вот чуть-чуть они прихватились и с другой стороны также так этот как перевернуть нам Вот перевернули, вот видите, вот вот так, вот обязательно это делайте для бульона. Посмотрите, вам очень понравится. Вот тогда действительно такой красивый бульон получается, просто красивый. Вот теперь мясо будет вариться вот с этими прям ну кусочка три. Морковки, кусочка, кружка три толстеньких таких лука, бросили и варим. Теперь уже варим до готовности. Накрываем крышкой и варим до готовности. Так, ну что, друзья мои, проверяем наше мясо на готовность. Вот оно все хорошо протыкается уже. Бульон прям очень красивый. Я не знаю, как камера передает, не передает. Очень красивый. Значит, вот это вот я достаю и убираю из бульона. Вот этот вот лук, морковку, то, что мы кидали. Все, я сейчас достану, уберу. Вот. Так, ну вот я убрала лук и морковку. Теперь включаю на всю плиту и закидываю картошку. Картошку взяла вот такую вот. Средних размеров, ну, можно сказать, мелкую. Не совсем, конечно, но вот такая вот. И прям целиком, это молодая картошка, прям целиком ее сюда закидываю. Значит, если у вас картошка крупная, вы можете ее разрезать пополам, но лучше не поперек, а вдоль. Вот, ну, она должна быть здесь, вот она должна быть прям крупненькая. То есть вы выкладываете кусочек мяса, парочку, тройку картошек и бульончик. Вот мы картошку закинули, на всю у нас включили плиту, накрываем крышкой, ждем, когда закипит. Потом, когда закипит, мы убавим, сделаем медленный огонь и на медленном огне сварим картошку до готовности. Что еще забыла сказать? Вы можете, у меня никто не любит, лавровый лист, можете, когда варите мясо, лавровый лист добавить. Вот, я не добавляю. Но вот то, что я делала, обязательно делайте. Просто попробуйте, вы посмотрите, насколько красивый, насколько вкусный бульон, когда вы кидаете мясо в закипевшую воду, потом сразу солите. И когда вы сняли пену, добавляете запеченные лук и морковь. Это просто сказка. Так, друзья, ну что, проверяем картошку на готовность. Вот она хорошо протыкается уже, она уже готова. Теперь мы забрасываем сюда зелень и сразу выключаем. Зеленушку закидываю. Зелень тоже какую любите, такую закидывайте. Не любите, вообще не кидайте. Вот я раньше не любила зелень, я бы ее и не кинула. Теперь я очень люблю зелень. Вот я у меня укропчик, можно лук, петрушку. Все, что любите. Закидываем, перемешиваем всю эту нашу красоту. Вон, посмотрите, какая красота. И у меня плита электрическая. Я сейчас выключу. Оно еще будет немножечко, ну совсем немножко, там, может, минутки три, еще протомиться на горячей плите, потому что она быстро не остывает. Вот такая вот красота у нас получилась. Вот очень красиво и вкусно так что готовьте по моим рецептам подписывайтесь на домашнюю академию леди и ставьте лайки на колокольчик нажимайте чтобы не пропустить интересные видео и будет вам счастье! Вот у нас красота получилась. Прям красивый бульон с картошечкой, с молодой, с говядинкой. Ну, а на закусочку мы сделаем рулет. У меня все любят эти рулеты. Сделаем рулет, он быстро делается. И через час уже готов. Как бы делается вообще быстро, но час ему нужно пропитаться в холодильнике. Так что приступаем к рулету. Сегодня будем делать из лаваша закусочные рулеты. Очень быстро делается, вкусно. Всем всегда нравится, все любят. Вот у меня укроп. Значит, взяла я сыр, янтарный подкопченный кусочек. Мы будем тереть этот сыр на терке. Ветчина. Кусочек ветчины тоже мы на терке ее перетрем. Корейская морковка и майонез. Ну и, естественно, лаваш. Приступим к приготовлению. Вот он наш сырок, натертый на крупной терке. Янтарный подкопченный, эта копченность прям будет очень такой вкус придавать специфический, классный. Дальше берем ветчину и тоже трем на терке. Ветчину тоже натерли. Вот такая вот она на крупной терке натертая ветчина. Вот укропчик мы тоже мелко порезали. Теперь можно приступать к сборке. Приступим. Ну, вот такие вот у меня листы лаваша. Вот они, вот прям они такие небольшие, не маленькие, хорошие. Как раз вот то, что нам нужно. Значит, берем первый листок лаваша и смазываем майонезом. Так вот прям хорошо-хорошо смазываем майонезом, чтобы он был хорошо пропитан. Вообще, хочу сказать, конечно, лаваш это незаменимая вещь в доме. Всегда можно и быструю закуску сделать, и быстрый пирог. Вот у меня на канале есть пирог, значит, мясной, из фаршика с лавашом. Все это быстро, очень вкусно. Я его покупаю, несколько упаковок сразу в морозилку положила. Он очень хорошо хранится в морозилке. Потом, когда нужно что-то готовить, достала из морозилки, подогрела в микроволновке. Все, он как будто бы только что испеченный. Поэтому очень хорошая незаменимая вещь. Так, вот мы намазали первый слой. И что мы кинем на первый слой? Ну, давайте кинем на первый слой сырок. Значит, смотрите, тут главное, что все раскидать тонким слоем, потому что слоев у нас будет много, чтобы он не получился очень толстый, иначе он у нас не будет заворачиваться. Поэтому мы тоненьким слоем прослоечку всю это будем выкладывать. Прям вот, ну, как раз-таки вот, наверное, вот этот весь срок у нас и уйдет. Вот он тонким слоем по всему лавашу. У нас разошелся сырочек. Дальше мы ложим следующий лавашек на него. Можно немножко придавить. Также майонезика. Это такая замечательная закуска. Вот любой гость оценит эту закуску. Причем начинки можно делать всякие разные. Буквально недавно я узнала, что делают с крабовыми палочками с яйцом. Очень вкусную начинку. Но я не очень люблю крабовые палочки, но тоже можно попробовать. В принципе, может быть... В сочетании с майонезом, с лавашом, с яйцом, оно может быть будет и действительно очень вкусно. вот. Потом, значит, ну очень много вариаций можно делать. И чисто овощные, и всякие эти рулеты можно делать. Намазали майонезом. Теперь тонким слоем ветчину. Раскидываем ветчину по всему лавашу так чтобы он везде был можно не совсем до краев вот так вот ну вот нормально я считаю вот так вот мы нормально сделали вот так дальше берем следующий лавашек у меня тут четыре их вот, наверное, не наверное, а точно, они все четыре и уйдут. Ложим следующий лавашек. Вот так, вот немножко, чуть-чуть придавили. Также майонезик. Также его распределили. Майонез можно брать любой, какой любите лаваш я беру без дрожжевой всегда вот и беру он у нас бывает поджаренный такой прям коричневого цвета но я беру не поджаренный вот такой вот беленький потому что я же его прок беру а вдруг мне захочется шаурму сделать или что-то то что будет и так поджариваться не беру поджаренный беру вот такой белый так Следующий слой мы сделаем зелень. Пошла у нас зелень. Жалко, что не было лучка, конечно, сегодня в магазине. Теперь берем следующий лист лаваша. Так, также его промазываем майонезом вообще конечно мне кажется зря я так сделала нужно было бы мне кажется лучше будет ну так тоже будет хорошо но лучше будет если морковка будет корейская где-то посередине в начинке мне кажется так было бы интереснее ну ничего так тоже будет очень вкусно. И потом в разрезе мы посмотрим, как это все выглядит. Так, выкладываем морковку. Тоже тонким слоем. Тоненьким слоем морковку нам нужно выложить. Вот так, вот. Сейчас еще немножечко подложим. Примерно как-то так. Теперь с самого края мы берем этот лаваш и плотно-плотно стараемся. но ну, только так, чтобы как бы плотно, но только чтобы не рвался нижний слой. Он же у нас давно промазан майонезом, он может рваться. Поэтому старайтесь плотно, но аккуратно. Вот так вот. Вот так. Мы его заворачиваем. Теперь мы его положим в полиэтиленовый пакет и уберем в холодильник на час. Вот так вот мы его Тут немножечко разорвался у меня, но это не страшно тоже. Вот мы его в полиэтиленовый пакет желательно поплотнее свернуть можно даже два пакета можно в фольгу можно значит в пленку это как вы хотите сейчас я еще один пакет возьму с другой стороны оденем его в пакет. уберем холодильник нужно хотя бы часик чтобы он вот так постоял в холодильнике чтобы он пропитался хорошо вот он постоит потом мы разрежем и посмотрим какой он в разрезе это а на стол мы будем нарезать вот такими вот порциями сейчас положим в тарелочку и я вам покажу как это красиво и это очень вкусно запашок у него такой вкусный так сейчас вот так вот Вот, посмотрите, вот на стол, если поставить, как это красиво, а главное вкусно. Посмотрите, красота, красота.